здравствуйте зрители моего канала я рада вас всех приветствовать на своем канале сон это очень важно для всех нас если мы просыпаемся утром и у нас плохое настроение то тогда и весь день у нас тоже неблагоприятный сон для нас имеет очень большое значение для хорошего настроения одна специя которая нам поможет в этом чтобы с утра у нас было хорошее отличное настроение и энергия на весь день благодаря которой ваш сон будет крепкий. Эта специя называется мускатный орех. 3-4 щепотки такой специи смешайте со стаканом воды, кипятите 5 минут. Пейте перед сном в теплом виде такой напиток. Если вам вкус не понравится, можно добавить немного корицы или немного меда. Попробуйте этот рецепт, я надеюсь он вам поможет. Я желаю всем крепкого здоровья и до встречи в следующем видео.